Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня я предлагаю вашему вниманию вот такой интересный теневой узор, который вяжется очень легко, схема быстро запоминается, и даже если вы не умеете вязать, вы точно справитесь с этим узором. А если еще подобрать к этому узору подходящие ниточки, он будет смотреться еще интереснее. И в конце видео я вам покажу этот же узор в другом исполнении, и вы поймете, что стоит обратить на него внимание. А сейчас давайте начнем вязать. Итак, для начала набираем петли. В этом узоре раппорт равен 6 петлям, значит набираем количество кратное 6, плюс 2 кромочные. Начинаем вязать узор. Первую петлю мы снимаем, это у нас кромочная. Далее вяжем 2 изнаночных, 2 и 4 лицевых. 2, 3, 4. Вот они 6 петель раппорта. Снова 2 изнаночных. 4 лицевых и так повторяем до конца ряда 2 изнаночных 4 лицевых первый ряд провязан последнюю провязываем кромочной так как вы привыкли разворачиваем вязание во втором ряду и во всех четных мы будем провязывать петли по рисунку. Что это значит? Кромочную снимаем и смотрим на рисунок. Если мы видим изнаночные петли, значит провязываем изнаночные петли. Если мы видим лицевые петли, значит вяжем лицевые. Здесь у нас 4 изнаночных и 2 лицевых Далее снова идут 4 изнаночных, 2 лицевых и так мы провязываем до конца ряда, смотрим на рисунок и вяжем по рисунку. Последняя петля кромочная и разворачиваем вязание. Третий ряд провязывается точно так же, как и первый. Две изнаночных. Четыре лицевых. Продолжаем вязать так до конца ряда. Третий ряд провязали. Разворачиваем вязание. И четвертый ряд. Вяжем все петли по рисунку. Вяжем пятый ряд. Кромочную снимаем. Первые две провязываем лицевой. Затем две изнаночных и четыре лицевых. Снова две изнаночных. И 4 лицевых. 2 изнаночных. То есть так мы продолжаем вязать. 2 изнаночных, 4 лицевых, пока не дойдем до конца ряда. В конце ряда мы провязываем 2 лицевых. И кромочную. Шестой ряд мы провязывать будем по рисунку. Седьмой ряд вяжется точно так же, как пятый ряд. И восьмой ряд по рисунку. Итак, я провязала 8 рядов. Сейчас мы начинаем вязать девятый ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 4 лицевых. И 2 изнаночных. Если вы заметили, у нас происходит смещение рисунка на две петли в каждом четвертом ряду, итак, продолжаем 4 лицевых, 2 изнаночных, и еще раз 4 лицевых, 2 изнаночных, заканчиваем кромочной петлей. Следующий ряд, 10 вяжется у нас по рисунку. 11 ряд вяжется точно так же, как 9 ряд. И 12 ряд вяжется по рисунку. Итак, 12 рядов провязано. И это есть раппорт узора. Дальше узор повторяется с первого ряда. И посмотрите, когда уже провязано два раппорта начинает проявляться теневый рисунок. Вот так вот он выглядит. Хотя это, конечно же, очень толстые нитки для этого узора. И я вам вначале обещала, что покажу этот узор в другом исполнении. Этот образец связан из мериноса. И упругая ниточка мериноса подтянула все петельки. И рельеф стал еще намного заметнее. И вы посмотрите, какая происходит игра света теней. Недаром этот рисунок называется теневым. Складывается ощущение, что у нас здесь вывязаны косы. Так ведь? Посмотрите. Не надо уметь вязать перекрещивание. Можно просто знать, как чередовать лицевые и изнаночные петли. В общем, я вам рекомендую обратить на этот узор внимание, не проходить мимо и что-нибудь из него связать. Такой рисунок хорошо будет смотреться и для шапок, и для снудов. И даже если вы свяжете кардиган таким узором, он будет очень интересно выглядеть. Так что берите этот узор себе на заметку, делитесь этим видео в соцсетях чтобы у вас оно тоже сохранилось, вы не потеряли его. А у меня на сегодня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!